Где собака порылась В Одессе начало марта месяца непредсказуемо, может быть, всякое. То зима продолжает хватать прохожих за щиколотки своими снежными пальцами, то весна выглядывает из неубранных прошлогодних листьев глазами фиалок, но то, что в природе и в жизни наступает какое-то обновление, чувствуют все. Может, поэтому так долговечен коммунистический праздник 8 марта, что в нем присутствует и радость пробуждения, и сама любовь. Накануне этого светлого праздника советские мужчины старались накопить немного денег на подарки своим дамам. Самый отпетый разгильдяй, и тот хотел казаться хоть немного рыцарем. Ростик по кличке Гырла не был исключением. Вот он за день до праздника и пытался кому-нибудь продать гипсовую собачку, чтобы разжиться наличкой. «Мадам Шварцвель!» Купите песика, он будет охранять вас от всех напасти. Не твердо произнес гырла. Из какого перепуга мне нужен этот каменный бульдох? Одна только радость в нем, что он сам не гадит, а так он и есть чистое говно. Что вы такое говорите? Это чудная собачка, это преданные мои лютки. Так ты поганый жлоб. Уже Людкины цацки продаешь? Люди, слухайте сюда! Гырла мародерствует у собственной жены. Почему мародерствует? Она же еще жива. Ой, с таким фуцином рядом это будет недолго. На вопли мадам Шварцвель. С разных концов двора сошлись три человека. Так что, Ростик, выносим из дому набухало? Спросил всеми уважаемый цеховик Арик. «Да мне не на пляжку, мне людки на мимозу. Честная, благородная, чтоб я так жил». Арик порылся в кармане, пересчитал мелочь и сказал, «Держи рук, на мимозу хватит». «А подарок?» «Ну ты и нахал!» – возмутился Арик. И уже было собрался читать мораль, как в беседу вклинился Картава и Лёва. «Так ты этого церберга?» и преподнеси своей супруге. Вот и радость будет, и предмет сохранится. Так я уже вчера наплел людки, что разбил, и сто проклятий прослушал. Так что этого Бобика уже нет, он сдох уже вчера. Ну, значит, нашел точно такого же на барахолке, подсказал еще один сосед сообразительный осяк. На следующее утро праздничного нерабочего дня одинокие мужские фигуры спешно выбегали со двора, а потом степенно возвращались с букетами. Среди прочих был и Ростик с мимозой, но буквально через десять минут он выскочил из дому, измазанный кровью и с осколками статуэтки в руках. За ним появилась сбешенная людка. Которая орала во все горло. Ну, кто-нибудь видел еще такого идиота? Разбить одно фуфло и купить точно такое же! Забирай этот тын, фокетись, знать тебя больше не хочу. Вслед за этим в горло полетели еще несколько осколков от гипсового цуцика. На балкончиках как раз курили все вчерашние советчики. Первым возник Картавый и Лёва. «Люда, ты не права!» Тему продолжил Арик. «Ты что, совсем офонарела? Он так для тебя старался!» Ося тоже искренне возмутился. «Он три дня готовился, а ты взять и разбить голову мужу. Ты посмотри, он же весь в крови!» Заметив муж не на увечье. Людка присмирела, пожалела, простила. И, вытирая кровь с незначительной царапины на голове своего благоверного, тихо прошептала, "Ростечка, все заживет, как на собачке!» Вопрос. Где в Одессе самая большая барахолка? Ой, я уже вам не говорю за лайки и подписку, но если кто-то имеет что сказать и хочет услышать за себя и свою мишпуху, «Обращайтесь, возьмем недорого».